Здравствуйте, друзья! В этом видеоролике я немного приведу исторических фактов. Чуточку скажу о единственной мировой лаборатории по изучению Нони, об ученых-медиках, о внешних вклад в познание феномена Нони и совсем немного о международных патентах Тиенай. С незапамятных времен аборигены переселялись с острова на остров, и перевозили с собой ростки нони как самую большую ценность. Кахуны, местные целители, передавали секреты использования нони от поколения к поколению еще две тысячи лет назад. Пюре нони изготавливалось в деревянной чаше с помощью каменного песта. Полученный напиток давался страждущему вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Он хорош для каждого, и по сей день из-за абсолютной безвредности его дают не только даже самым малым детям, но и беременным, чтобы плод с самых первых дней развивался идеально. Дерево нони вырастает до 5-7 метров высотой, а плод может быть самых разных размеров – от картофелины до футбольного мяча. Вовремя несорванные плоды не гниют, а сами себя переваривают и доводят до состояния сока. Кожура лопается, и содержимое удобряет землю. Таити-Нуи это острова вулканического происхождения. Думаю, не надо много объяснять, что это ценнейшая благодатная земля. Она содержит абсолютно все элементы таблицы Менделеева, который щедро наделяет произрастающие на ней деревья нони. Это просто немыслимо. Дерево нони плодоносит круглый год, каждый Божий день в году, все 365 дней. Мы видим на одной и той же ветке образовалась зависть, цветок, плод шишечка и уже зрелый плод воскового цвета, белесый. Ровно через две недели на месте сорванного плода образуется цветок, и цикл повторяется снова. Открытию островов дикого произрастания Нони предшествовала довольно занимательная и волнительная история. Ею с удовольствием делится Джон Водсворд, ученый-пищевик, вице-президент Тиэнай, со своими последователями, Тахиши Нони Интернешнл, которые съезжаются на специальные встречи в разных городах мира. Джон Водсворд и Стивен Стори – это два ученых-диетолога, которых и началась головокружительная история компании T&I. В свое время они работали по заказу разных компаний, разрабатывая ингредиенты для их продукции. После открытия Нони они решили взяться за свое дело – которая станет впоследствии делом всей их жизни. Долгих три года они разрабатывали уникальную формулу вкуса, благодаря которой сегодняшний напиток имеет не горьковатый а, природный привкус нони, а непередаваемый вкус и аромат, приятный даже младенцу. Плоды собираются исключительно вручную. Финай – Производитель оригинального тайтянского нони контролирует весь процесс от дерева до бутылки. Почему на этом моменте заостряется внимание? Этим заявлением компания дает абсолютную гарантию высочайшего качества и исключения подделки. Каждый работник от сборщика до технолога получает обязательное обучение и впоследствии – сертификат соответствия. Тиенай имеет единственную в мире огромную лабораторию, которая более 14 лет занимается изучением одного только феномена Нони. Ни одна компания в мире не имеет сегодня такого количества патентов, как Тиенай. Уже зарегистрировано 66 международных патентов, и 18 заявок на патенты подано. Один из интереснейших зарегистрированных патентов – положительное действие Нони при сахарном диабете. И еще один – сертификат кошерного продукта. А вот профилактическое действие Маринды Цитрусолистной при остеоартрите. Документ, важный для исламского мира – сертификат «Халяль». Подробнее о них можно посмотреть на официальном сайте компании, зайдя по этой ссылке, пройдя по вкладочку «Компания», далее в «Пресс-центр» и «Патенты и сертификаты». Вот так на сегодняшний день выглядит сама страница. А также их можно поискать на американском сайте Информация патентного ведомства США. Вот по этому адресу. Большое количество рецептов и секретов врачевания, накопленных более чем за 2000 лет, получены компанией TNI от местных кахунов. Многие ученые и медики разных направлений с большим энтузиазмом включились в в изучении и применении Нони на практике. Среди них Ральф Хайники, доктор наук, биохимик, отец Нони, Анна Хиратсуми Ким, доктор наук, фармаколог. Группа японских врачей под ее руководством обнаружила в Ноне алкалоид Дамнакантал, сильнейший подавитель рака. Нейл Соломон, Врач, терапевт, эндокринолог с 30-летним стажем, доктор наук, физиолог. Он является автором бестселлера «Феномен Нони». В свое время Наил Соломон вел телевизионную передачу «Здоровье», а в настоящее время является консультантом по питанию при Всемирной организации здравоохранения и Организации объединенных наций. В следующем видеоролике мы с вами посмотрим некоторую документацию, которая подкреплена продукцией TNAI на мировом и российском рынках.